Всем привет! Сегодня мы находимся в поселке Новой Сокуры. Рассмотрим одноэтажный дом проект Монтана. Сейчас мы с вами зайдем внутрь и посмотрим, как в отделке сдается дом. Дверь очень хорошая, добротная, очень качественная. Отделка предчистовая. Так, это тамбур, здесь мы видим котельная с очистителем воды и двухконтурный котел в баксе. Из котельной выходим в коридор, попадаем в кухню-гостиную. Кухня-гостиная, здесь три окна с выходом на террасу. Очень удобное расположение. Террасу можно посмотреть по плану. Так, по коридорчику идем. Это у нас получается санузел. Здесь первая спальня. В этой спальне находится гардероб. В гардеробе есть своя свое окно. Из спальни выходим. Коридору? Еще одна спальня? Вторая так. Это вторая спальня. И здесь еще один санузел. Уже с ванной. Так, и вот здесь еще третья спальня. Третья спальня. В этом доме подведены все коммуникации. Электричество, как вы видите. Разводка. Штукатурка стен. Очень хорошая ровная штукатурка стен. Уже можно наклеивать обои. Ровная стяжка на полу. Разводка отопления. Теплые полы. Очень удобная планировка дома. Рекомендую. Если будет интерес, звоните 8 917 885 18 20. Владимир. Вам расскажу подробности про этот дом. Всего доброго. До свидания.